просто жесткая имба в игре. Без пси матрицы он больше не сможет вызвать на аю золотую армаду для своей защиты. Мы должны уничтожить его новое тело, прежде чем оно полностью пробудится. Мы обязаны преуспеть на кону выживания нашего народа. Лопати не уплатили за электроэнергию Мы наконец-то можем стать чем-то большим. И ты нас не остановишь. Скоро ты ощутишь всю силу гнева перворожденных. Окей. Значит, там, наверное, сам по себе. В этой битве, скорее всего, участвовать не будет. Наверное, будут как обычные его прислужники, которые толпами будут нападать на нас. Но известно, что с ними станет во время боя. Значит, это тело Амуна. Чудовищное творение из плоти наших братьев и останков сверхразума. Ты прав, Эрор. Мои сенсоры показывают что оно впитывает энергию пустоты с угрожающей скоростью. В этом состоянии ОМУну не страшно даже самое мощное оружие. Эти осколки, они генерируют энергию пустоты и высасывают жизнь из всего вокруг, чтобы питать тело ОМУна. Их нужно уничтожить. Каждый осколок дестабилизирует пространство вокруг себя. Такое ощущение, что они меняют его очертания, превращают его в пустоту. Погоди. Осколки открывают разломы в пустоту. Аммун призывает войска. У нас мало времени. Воины, клемки бою. Сегодня мы сразимся за будущее Айура. Ну и всем жопа. Просто сохранить. Чтобы лишить Амуна нового тела, мы должны уничтожить вот осколки пустоты. Сражайтесь с честью, тамплиеры. Не хватает минералов. Сразу давайте создаем. Что ты? Устада! Отражение моей воли! Я повелеваю уничтожить вас! А да, тогда... он постоянно открывает разломы, чтобы оборонять осколки. Нам нужно атаковать, пока защитников еще не слишком много. Надо тогда создавать просто очень много войск перед атакой, да, то есть надо создать достаточно много войск, чтобы уничтожить, во-первых, всех вот здесь засранцев, плюс еще уничтожить осколок. Но требуется для этого достаточно много надо архонтов создать сейчас как можно быстрее чтобы архонтов нанимать хотя бы чтобы они накапливали энергию ну и чтобы потом их сразу можно было использовать в деле так, угу. так нет у меня мало энергии точнее мало кристаллов для этого Шевесвена. Улучшение завершено. Я прерву сойду, надо. Ой -ой -ой. Артанис, к нашему Нексусу направляется множество порождений пустоты. Будь готов защищаться. Не хватит мне, к сожалению, Веспенчика дальше развивать. Нам, Нам нужен Веспен. Это правда. Так, слушайте, а я же смогу сейчас завладеть. У меня уже достаточно энергии. Как... Воин пробудился. Тоже люблю поесть требуется больше весмена требуется больше весмена а -ха -ха -ха. я не смогу заладить войсками по ходу пока не закончится действие остановки в времени Или я не могу... What the fuck? Я не могу этими войсками завладеть? Мой, мой сын... Ёбок твою мать. Слушайте, если не могу войсками завладеть, тогда какой смысл от архонтов, да? Нет никакого смысла от них, потому что это самое главное их не фича. А так это просто неплохой отряд, который может атаковать. Ну-ка, давайте тогда создадим что-нибудь еще больше веспена веспена теперь недостаточно ни на что вообще <coughs> завод робототехники нужен нужно построить больше пилонов надо больше пилонов будет вам больше, нужно пилонов. Построить больше пилонов требуется больше веспена я здесь среди теней действуют на особые боевые единицы но это были никакие не особые боевые единицы это были обычные войска кстати ни хрена сколько стоит арбитр она да, очень норгол стоит нет я не могу на эти войска распространять и твою мать тогда это жопа что я могу сказать здесь я вот зря потратил получается ресурс... ресурсы на архонтов Как зря, конечно, не зря, но львиная доля преимущества архонтов просто не имеет никакого смысла. Мы обеспечим тебя подкрепление. Пробудился. Хоть найду, этом спасибо. Я здесь, среди теней. Надо дождаться, дождаться остановки времени, я пойду в атаку. <как> Надеюсь на то, что смогу этими войсками пробиться. Но я, если не смогу, во всяком случае, я сейчас сохранюсь. Сейчас уже сохранюсь, еще потом сохранюсь. Потому что тут хрен предугадаешь, сможешь ты пробиться или нет, сможешь ли ты уничтожить этот долбан осколок или нет. Возвращаюсь в небеса. Требуется больше виспена. Воин пробудился. Я здесь, среди теней. пено очень мало Наш Тьф, я просто думаю что нельзя завладеть войсками это конечно жопа Я несу порядок. Ирак, мы видим многочисленный летучий отряд, направляющийся к нашему Нексусу. Архонта по-тупому потерял. Архон, сука, вали отсюда. Ой, там еще и войска какие-то идут на меня. Надо сваливать. А, смысл, да? Смысл от того, что я сделал, потому что все равно творажейский поезд охренище. Я здесь, среди теней. Так, все, собираемся, давайте идем туда. Надо базу укреплять. Что за херня? Ты где там? Ну ладно, я так понял, со звуком все нормально, раз уж мне никто ничего не пишет. Значит все прекрасно с ним. Так, давайте пока с... лучшим оружием. Ой, О, сука, там еще танки подъехали. Ну, в принципе, танки, я думаю, разобьем. Не надо подкрепления. Да, все таночки, танчики уничтожены. Мое, мое. Мне надо авианосец. Вот, чем мне сейчас очень нужно. Сами помните, что может авианосец. Он у нас, соответственно, устанавливает войска. Это надо маяк флотилии. Давайте его поставим. Так, ой, там наши войска с вами нападают. Надо помочь... Не, не будем его привлекать. Давайте вот возьмем лучше этого оверсира. От нас ждет новое так, так, отходите, отходите, отходите. Хотя... Пойдемте-ка в атаку лучше. Осторожно, за собой увеличение силы Не, отойдем лучше. Нахрен рисковать я не хочу. Ах ты, сука, он заметил мою армию. Точнее, скрытый отряд. Так, все, давайте создадим наконец авианосец. Это авианосец, я сказал. Хм, смотрите, он ускорение юзать умеет. еще казармы создать ну или врата да не хватает, не хватает укрепить щиты еще осталось немножко не и все. Неразимы в бой. Давайте. В атаку все вместе. Конечно, очень сейчас зря мы нападем, я думаю, потому что у них... Не, мы не будем нападать. Неразимы пускай нападают, мы не будем, потому что просто нет войск у нас. А, кстати, могу взять... Нет, не могу взять Неразимов под контроль. Вот было бы забавно, да, представляете, такой... Типа, а, давайте-ка мы ваших неразимов возьмем под контроль. Не, ну это в принципе логично, но просто мы как бы их возьмем немножко нелегально под контроль. Ладно, хрен с ними, короче. Пойдемте давайте-ка в эту сторону. Так, зря я сейчас это сделал. Блин, все равно энергии не хватает. Жесть. Осталось 50 секунд дождаться. Все-таки разбили их, но это очень было сложно походу. Так, 19 секунд. 11, 10, 9. Так, тут еще и войска сейчас появятся заодно. Я здесь, среди теней. Так, Нерозим пошли в атаку. Ну давайте это нам и вместе с ними. за дозор всех. В всех уничтожили, отлично. Единственное, плохо, да. Мы видим, что у меня уничтожили авианосец. Нужно Хотя все равно войск у меня дофигищ. Так, мы можем здесь поставить еще одну базу, но правда уже бесполезно это, потому что мне и так дофиговой. Да, уже как бы это не особо имеет смысла. Враг нашу я. Я здесь. Я несу их Ага, этих нельзя, Они нельзя да? К На что коплю, я уже отметил, в принципе. Я думаю, должно быть понятно, потому что он отмечено сверху. Укрепление чистильщиков. Мы готовы вступить в бой, Иерарх. База Я здесь, среди теней. Так, все, я всех сейчас их загашу. Давайте сюда войска тогда пересылаем. Блин, мне казалось, меня ждет ликвидация. Нет, слава богу, он имеет не меня, по крайней мере, в виду. И пока еще. Так, ну тут мои башники прекрасно справились. При помощи замедления, так это вообще просто жесть. Все, я думаю, тут уже ГГ. Для Амуна уже ГГ по-любому, потому что уже у меня столько войск. Это просто жесть. Вы только посмотрите на это войско, это просто жесть. Это просто жесть, но я, однако, атаковать все равно не собираюсь ихнюю базу, потому что это довольно опасно. Да, это очень опасно. Пока у меня не появится остановка времени, я этого делать не буду. Так, ну тут, конечно, всех чистильщиков разгромили к чертям. Ты не знаешь, что это такое. но, в принципе, если ты задонатишь еще 50 рублей, то завтра, <завтра> ты узнаешь, что это такое. Ну, точнее, даже на... не завтра. Нет, не завтра. Наверное, в четверг. Не, в пятницу. В пятницу только. Можешь просто забить в интернете, что это такое, сам узнаешь База прекрасно. Атакована. Так, давай, мы базу, как обычно, такую. Нужно действовать крайне осторожно. Мы не все знаем об их силе. Да ладно? Прекрасно, там приятно. Третий осколок повержен. Так, ну что, у нас уже армия такая очень даже большая, значительная, плюс она еще и вылечивается сама по себе. Сейчас мы пойдем еще вот эту крайнюю точку уничтожим, Будет вот вообще классно. Хватит на меня нападать. Оп. Да, что за хрень? Эмират. Из оставшихся Приближаться к ним очень Ну, а что позделаешь? Кстати, по-моему, озвучка совсем другая. Пришла пора покончить за уном. Верарх. Приближается еще один отряд порождений пустоты. Абсолютный хаос. Кто абсолютный хаос? Абсолютно. Ладно, давайте, наверное, даже так атакуем. Хотя. Не хочется совершенно мне этого делать. справится моя база, наверное, сам по себе. Придется помогать. В бой. Ладно, все. Возвращаемся сюда. К сожалению, отображаться что-то она не хочет. Не, ну это капец. Тут просто армия мега огромная. При том, что вот если я... Получается, делаю войска... Делаю войска через просто заманивание, подчинение то это не считается как лимит, вот это самое очень крутое, что вообще только возможно, наверное. и летают они конечно жестко наносит урон просто жесть База Ладно, забиваем уже на базу идем в атаку просто уже накидали нам. Нифига, они все мои войска вынесли. Ой, нет, сила Амуна пробудилась. Всем кораблям орудия отбою. бою. Да и хрен с этим Амуном. У него уже нет войск. жестко уровень энергии пустоты падает тело амуна уничтожено каракс приготовь ключ близится час последней битвы это еще не конец Жестко, это еще не конец. Ты удивил Талдаримов, Иерарх. Мы ничего не знали о храбрости тамбиеров. Некоторых она даже впечатлила. Аларак, твои воины доблестно сражались. Для меня честь воевать вместе с ними. Их восхищает твоя твердость и безжалостность. Будут ли они следовать за мной и впредь, если сегодня мы одержим победу? Если я того пожелаю. Но сейчас не время грезить о будущем. Близится час моей мести. Чувствуешь ли ты надежду, Матриарх? Да. И если у нас все получится, мы сможем объединить наш народ. Мы мечтали об этом на Шакурасе. Мы сбережем традиции неразимов. Они не будут позабыты. Со временем они могут уйти в забвение. Я боялась, что мы утратим свое наследие. Теперь, когда мы начали сближаться с толдаримами и Чистильщиками, я понимаю, что это неизбежно. Традиции должны меняться вместе с нами. Когда-нибудь мы оставим путь тени так же, как и вы оставили в прошлом Халу и кастовую систему. Такова цена единства. Я тоже пришла к этому выводу. Я вижу, что тебя гложет тяжесть утраты, Иерарх. Это так. Но меня прежде всего беспокоит сложность поставленной задачи. Убедить наш народ отсечь от себя самое святое. Ты смог убедить меня, хотя для меня Халла была превыше всего. Ты знала об опасности, которую представляла эта связь. Ты прав, хотя Амуну лишь несколько раз удавалось вселиться в меня, но мне не забыть того, как он превращал мое тело в свою послушную марионетку. Не могу представить, сколько страданий он уже принес остальным ротасам. Они должно быть жаждут освобождения. Все готово, Иерарх. Ключ Зелнага готов к использованию. Да, но боюсь, его эффект не будет долгим. Ключ — наш единственный шанс. Остается надеяться, что у нас хватит времени, чтобы переубедить тамплиеров. Как бы ни развивались события, даже если нас ждет гибель, мы умрем тамплиерами. Я благодарен тебе за это, за твою веру в меня. Для меня было великой честью служить тебе, Иерарх. Поодаровала мне шанс по-настоящему узнать тебя, Артанис. Ты стал для меня другом не только из-за воспоминаний. Мы многое пережили вместе. Наш путь еще не окончен, друг Феникс. Если сегодня мы одержим победу, то нам предстоит построить новую цивилизацию. И для этого мне потребуется твоя помощь. Я бы хотел в этом поучаствовать, но я больше не хочу называться Фениксом. Неужели? Я избрал себе собственное имя. Отныне я Таландар. Таландар, стойки сердцем. Тебе подходит это имя. Да будет так. Алан, Таландар. Так, мне надо вообще погромче-то сделать долбанный звук. Как-то он тихий, мне кажется, совсем. <как> <как> да и не заболел, я просто как-то не знаю. Кашлю. Потому что сейчас такая, <как> такое время года, то тепло, то, блин, холодно. Из-за этого то сопли, то, блин, наоборот. Короче, ну, понятно. Я надеюсь вам. Звездный атлас давайте посмотрим, наверное я уже думаю это все, но я не знаю что-то еще может быть, если сейчас будут задания еще какие-то, я не пойму этого немного.